Серебро в позолоте. А для чего используется это? Грин по 700 такие угу. разные. По 600, по 500 разные. Не, не показывал. открывается как-то, да? Выставлено на Виолите, нет? Нет, не выставлено. Вот видите, ребята, насколько прикольно приехать в магазин, здесь посмотреть, поддержать. И то, что даже не выставлено, нигде у вас возможности купить нет. Привет всем зрителям и подписчикам канала «Фартовый коллекционер». Спасибо, что поддерживаете видео лайками. У нас почти 50 тысяч. Надеюсь, в этом году будет цифра 50. И напоминаю, что в этом видео проходит конкурс на серебряную монету, либо на гривну 1995 года. На этой неделе... Я проведу уже розыгрыш, так что успейте перейти в этот ролик, написать комментарий, выполнить все условия и поучаствовать. Так что подарки очень крутые. Там и денежный на счет, и серебряная монета, либо гривна 95 -го года. И, конечно, монета 10 гривен. А, друзья, в этом видео я покажу вам антикварный магазин с разными интересными предметами, серебряными, старинными. Так что, если тема эта интересна, продолжайте смотреть и хочу сказать отдельное спасибо всем тем кто перешел по ссылочке в прошлом видео на социальную сеть сеть коллекционер поддержал зарегистрировался, я потихоньку начинаю разбираться с этой социальной сетью, вижу, что очень много людей перешло по ссылочке и зарегистрировалось. Здорово, ребята, давайте развивать, поддерживать наш украинский проект. Возможно, я буду выкладывать туда какие-то видео, если тема это интересна. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что бы вам хотелось увидеть именно здесь. В этой социальной сети можно пообщаться с коллекционерами, познакомиться с кем-то новым, задать какие-то вопросы мне или другим участникам разных групп вступать в группы и общаться на тему монет также можно зарабатывать продавая свои монеты ссылочку я оставлю в описании если вам это интересно переходите обязательно регистрируйтесь ну что переходим к антикварной лавке смотрите дальше а такие серебряные попадались себе прям чтоб... бокалы ну, напарников ага. класс Вон они у него стоят 4 штуки да? А почем такие? Сколько сейчас стоят? Тысяча грин. Тысяча грин за все. Набор, да, да. Класс. Посмотрите. Ну, я прям не знаю. Так, а что тут еще у тебя? Ложечка. Это все серебряное или по посеребренное? Серебряные. Ага. серебряные. Есть серебряные. Немножко. Вот эти. Нет. Не. Али вот большие Они такие. Там, там, вот. Отдельно. Спрятаны в сейфе. Да. О, еще вот такие ложечки приборы, так, Гляньте, ну, фарфор. Так, ну, так, супер, что будет. сейчас в тренде? Что за сейчас? Елочные игрушки брать? Смотри, так супер, ты как, как отправлять мне на, на, на этот? Ну, И супер цену будет. для меня ее раздел, Так что вообще я очень так доволен. Можно, сейчас прикуплю. Как там картины? Распродались все? А, вот тут чуть-чуть да, осталось. осталось ну, скажу, штучек. Вот это осталось, но из них уже две, две купленные. Вы... А какие а, вообще класс, ребят, очень мне нравятся такие пейзажики. И вы видели у меня на столе, как у меня стоят специальная подставочка, просто это кайф. Я очень доволен покупкой и можно даже через лупу смотрел, как, какое качество этих этих рисунков, этих написанных картин, короче, кайфовое. Так, что у тебя новенького? Может что-то есть, что, что можно показать? Еще такого появилось интересного? Так. Да, ну, интересно особо как бы, такого нету, чтобы прям. Ну то, что новенькое, может что-то недавно принесли. Вот эти деда Морозы лежат, стоят. Угу. Хотя что-то есть да, да, О, вот Ух такое ты! Серебрное, серебрное. Да, Это я люблю да, серебро, да. золото, мне нравится. Смотри какие. Это. Они такие легкие, прям. Это тут оно тут серебратой тютю. Внутри пустотил, конечно. Ага. А для чего используется это? Я думаю, сырное, скорее всего. Накалывать сыр и отрезать. Или нет? Так, вот есть еще набор это, э, ну, Ребята, пишите, как думаете, для чего, масло пуска, намазывать. Пускай угадают твои эти подписчики. И что, что, что это такое? Нет, ну да. Ага, напишите. Нож, нож напишите. Я думаю, для масла намазывать. Или там икру какую-нибудь. Это, а этот, ну этот э, думаю, для чего? Пускай подписчикам ну, задание будет такое. Это. Если не интересно, то скажу. Да. Ну точно для тортика. И шо, а у да, тебя серебряная штуковина? Да. Ух да. ты, это даже... Ну это подписная, она вообще не очень как бы... Считается, ну, да? Да, ну смотря кому и за что... Э, 44-й год, да год. Внешная, год. слушай. А сколько такая стоит? То есть по весу она плюс какой-то процент, да? По весу сколько она затягивает на серебро? Сейчас почем? Грин по 20 изделия, серебро. Это же не то, что там считается. не на грамм ты его продаешь. Ну, не, не, на, не знаю. Мне предлагали на грамм. Как или изделие? Как, как изделия. Ага, сориентируй, пожалуйста, хоть, хоть какая вилка цен. Там 1000 гривен, там 500 гривен, 2000 гривен. Грин по 700 такие uh -huh. разные, по 600, по 500 разные, можно oh. найти, может быть, oh, и по 400, Какая ложка, знаю, офигеть, по-моему. А какая проба здесь на них? 84, это царская проба серебра. А это царские ложки? Да, да. А, сколько, так, а ложку можно отдельно одну купить? Или ты только комплект ну, там? Ну, там вот этот, как, хочу комплект там. Ага. Если тебе нужна Раз ложка, два. я тебе сделаю 3, 4, 5, 6, в смысле, отсюда? не а, такую сделаю. А, найдешь, Это наборчик просто, не хочется Одинаково, я понял. Ну, так правильно. <связан> да. Да. На самом деле, набором даже, даже, а даже поинтереснее. если тебе нужно, я тебе найду, сделаю. Это Класс, ребята, вот это сервис. Вот это да. <сих> Серебряные ложки у нас часто бывают. Да. Сейчас немножко подразобрали под Новый год на подарки. Так, кто чем увлекается? Есть люди увлекаются наперсками серебряными. Да. <сих> Есть люди серебряными наперсками увлекаются. Вот такого вот, вот, Флакончик показывал, ты для духов. Не, не показывал. Открывается тут как-то, да? да это... это пудреница и флакон для духов. А -а -а. Это два в одном Смотрите, какая. И что за металл Серебро, да? серебро, да. Я сейчас по серебре бывает. И вот да, тут откручивается. А сколько флакончик. такой стоит? Такой долларов. Выставлен он на Виолете, нет? А нет, не выставлено. Вот видите, ребята, насколько прикольно приехать в магазин, здесь посмотреть, поддержать. И то, что даже не выставлено, нигде есть. у вас возможности и купить салон. нет. Вот такие интересные штуковины. Это хрусталь, да? Да, хрусталь. А и корница, да? Так, такой... Солонка. С солонка такая. Ну вот для, для чего ты говоришь, она использовалась? Соль, соль. соль. А она посеребренная или сол... серебряная, по или. По серебро позолоченое. Ага, серебро... По серебро в позолоте. Так, слушай, класс. И а лорочка серебряная? Конечно, конечно, тоже по серебряная в позолоте. Вот такая тяжеленькая, слушай, приятная. Вот, это что такое? <клыш> это и корница. Ага. Класс. Тоже серебряная корница. Вообще красиво выглядит. Я, я такой бы... Надо и икры, главное, покупать домой, чтобы у тебя была икра. Не Интересно, тебе... много... Кушали много такое икры из нее, как ты думаешь? <стille> Не <стille> знаю, кого-то она сказать, но я думаю, да, это у тебя же уже есть начало. <тебя п achieve> уже <п> уже <п Leg> есть да, да, я покажу. Показал уже вазу. Или покажу дальше. Вот, это для конфет, для конфет можно, как говорится, делать. А это что за такое? Для Шлем какой-то, да? сахара. На голову одеваешь? Это, это фруктовница угу. из этой же серии, фруктовница. А какой год это приблизительно? Ну, по году не могу сказать. Ну, типа там 50-е, 60 -е, 30 -е. Ну, плюс 30 минус, да, эти года. Да. А может, поэтому можно по клейму как-то посмотреть? Клеймо тут 875 звезда Если я не ошибаюсь А у тебя нет книжечки по клеймам? Mm, сейчас посмотрим Ну то ее так и не найти, наверное не, не, не, Она боже так... показать Только, сейчас, если мы не ведем, я... Ну здесь, наверное, ты не увидишь Вот она Так, тут у меня супер телефон. Ага. А ну-ка а где-куда куда смотреть? Вот, вот. Ага, вот, я понял. Да-да-да, опа, есть. 12-й как бы ты видишь. Решает все. Да, решает вопрос, Ну, кроме финансовых. Ну, что ж, друзья, вот такая лавка. Обожаю антикварные предметы. Даже линдирует. Можно люстру такую приобрести. Класс. Все, будем на связи. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока.